дневник фанаты. Сегодня с вами отправляемся на выезд Казань. Ребята, вы опаздываете. Входи мы опаздываем на поезд. И вас пригласить всех на премьеру фильма, называется он Эластика. Это фильм мы снимали здесь, на стадионе Спартак. Самые остальные женщины танцуют. 13 лет, 9 Может, в Ну, мы простить неудачу можем, а обезволим никогда. Почему вся трибунта молчала? Слушайте, сегодня было такое спонтанное решение оставить команду без поддержки за то, как команда себя повела в последнем матче Еврокубковым, да, который стал для нас, по сути, первым и последним раундом. Привет, красно белые. Смотрите, дневник фанатов. Сегодня с вами отправляемся на выезд в Казань. Ребята, вы опаздываете. Входит... Мы опаздываем на поезд, поэтому взлетаем все вместе. Давайте. Кушать, попить. Сколько денежек покушать стоит? картошка 150 картошка? С с спасибо не потянем не потянем по 100, ну, по 100 рублей какие 100 рублей едем на выезд в казань парня пока немного скучно выезд проходит Количество что «Спартаку» очень везет, yeah. и у вас скоро, yeah. как бы сказали, закончится сила, да, не дай бог? Yeah. Yeah. они А не хотели бы вы прийти к нам, может быть, на всех? Хочу это сделать в ноябре-декабре, как раз за несколько дней до моего дня рождения, и вас пригласить всех на премьеру фильма, называется он "Эластика". это фильм мы снимали здесь, на стадионе «Спартак», и в общем разговор идет mm. про нашу с вами любимую yeah. команду, я там играл тренера футбольного маленькой провинциальной команды, игрок который попадает в Москву наш клуб Спартак. игрок ваш, ваш да, или, да, да, или игрок ваша команда Из моей команды. небольшой спойлер из маленького города улан ланы играть в «Спартак». 20 минута минута 20 минута 20 минута 20 минута Заленчево, браво! Мы так ждали дом, родной. мы его получили, но он не стал родным, потому что нет команды. Нам нельзя ни в коем случае дробиться. Сила Спартака в единстве. Не, жалею, но его в твоих руках. не потеряй его и не Знакомьтесь, это, это наши новые друзья. Мы всех приглашаем в Москву. У нас таких, у нас таких, а, как это называется, смотровых площадок в каждом дворе и бесплатно. В сентябре тогда. еще больше. в сентябре тогда. В год. В год. А что у вас за маяк на ноге? главное чтобы был нужно, кажется, движуха да какая-нибудь была алкоголь а вы не местные блин да? ну в принципе досмотр был лайтовый пока что посмотрим что будет дальше подходим к судим центрально через сейчас начинается игра Вас здорово здорово здорово Слушай, ну, чтобы вы понимали, Вася у нас фотограф а, спортбокса, да? Да. Спортбокса. Считаю же матч ТВ. Потому да. Потому что нас пере, пере, перекупили. Сейчас журналист, в принципе, независимый, да? Да. Ну, у тебя независимые мнения. Как ты думаешь, а, вылет а, от АЕКа без отставка Оленчева и... Я был на этом матче на Кипре. Я не знаю, как, как сказать. Мне матч понравился там. Игра была хорошая, очень хорошая кто был народ там, они скажут, что там было очень-очень жарко, 38, примерно 36 градусов. Так что считаю, что результат там был удовлетворительный. О, Нет, в команде не было ни тактики, ни какого-то здравого смысла. То есть, как mm бы, -hmm> народ не понимал, то есть. Девчонки, придайте, пожалуйста, привет. Дневник фаната, не смотрите? Я смотрю, я смотрю. Були... Вы обижаете. Посмотрите. Все, идем на трибуну. Ой, на дорожку. Игроки «Спартака» так и не должны сыграть. «Спартак» должен выходить и таких соперников сминать. А не выходить еле-еле выигрывать один народу очень много стараемся зайти на сектор до начала Шесть и наши полностью забиты. Первое, опять же, вызов. Все-таки нужно быть рядом с командой. Зря мы поем, чтобы всегда мы рядом, где бы клуб наш поиграл. Но мы простить неудачи можем, а безволия никогда. Девчонки какие-то танцуют. По одежде не определишь, за кого они болеют. Скорее всего, за спорта. Не здорово. Расслабиться. И на набережную можно прогуляться. Там еще напротив. Чиканые, может быть, там парик. как там привет. Полурок, детская раздетые женщины а нам там да, можно раздеться <сíns> <сíns> ну мы или работаем или гуляем единственное здесь запрещено видеосъемка поэтому мы будем снимать без спалива и возможно без голоса останется за кадром по понятным причинам коннятина выезда и не забывайте о нашем конкурсе подробности в группе и на сайте Фрадри.